Греция. Стартовала июльская отпускная пора. Тысячи жителей Греции покидают душную столицу и отправляются на отдых. Заполняемость паромов в первые дни июля достигла 90%. Великий исход отпускников заполнил суда, отправляющиеся из греческих портов Пирей, Рафина и Лаврион. Заполняемость судов варьируется от 70% до 90%. Самое популярное направление нынешнего июля – Кеклады, Крит, Парос, Санторини, Наксос. Греческая береговая охрана во всеоружии, бдительно наблюдая за безопасностью и комфортом пассажиров в трех портах Аттики. Путешественникам рекомендуют прибывать туда не позднее, чем за час до отплытия. Сегодня из порта Перей запланированы 22 маршрута на Эгейские острова и 22 рейса на Аргосароникас. Из Рафины отправляются 9 рейсов на Киклады и 5 на Марморе, а из Лавриона выйдут по расписанию 7 рейсов. Вчера, в пятницу, из Порта Перей отправились на отдых 21 547 пассажиров. На 22 паромных рейса загружены вместе с ними 3530 легковых автомобилей, 732 грузовика, 587 двухколесных транспортных средств. Из Рафина вчера зарегистрированы 17 отплытий, перевезено 8505 пассажиров, 1769 автомобилей, 93 грузовика и 207 двухколесных транспортных средств. 11 рейсами из Лаврия отправлены 3986 пассажиров, 1043 легковых и 39 грузовых автомобилей, 82 колесных транспортных средств. Данные системы бронирования, известные к полудню четверга, свидетельствуют, с пятницы по воскресенье по меньшей мере 44 350 пассажиров отправятся из порта Перей на один из островов Саранического залива или Эгейского моря. Туристические агентства говорят, что, учитывая бронирование, в последнюю минуту общее число пассажиров за трехдневный период достигнет 45 тысяч человек. По данным Министерства судоходства, в июне 2022 года из Порта Перей отправились 322 877 пассажиров, а общее число убывающих и прибывающих в Порт пассажиров составило 575 373. В 2021 году за аналогичный период из Порта Перей отправились 227 970 пассажиров, а общее количество пассажиров прибытия прибытие слэш отправления 402 625 пассажиров. В июне 2019 года, когда не было ограничительных мер в связи с пандемией, число пассажиров, отправившихся на один из островов Эгейского моря из Порта Перей, составило 370 143 человека, в то время как общее число пассажиров, прибывших у бывших, достигло 675 576 человек, пишет Norbeast.gr.